Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и вы знаете, что обычно в своих видео я не ругаюсь матом, но на этот раз держаться было очень трудно, так сказать, накипело, наболело, заем, ну да ладно. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что пользователи считают, что платы на H110 и H310 чипсетах Intel'а, то есть на самых дешевых, непригодны для создания игровых сборок, поскольку они ущербны и имеют существенные ограничения именно для данных целей, то есть для целей игр. Откуда это пошло и почему это не является таковым, сейчас расскажу. Сначала было слово, и слово это было спецификация для чипсета Intel. Очень интересная штука, полезная, но только в правильных руках, поскольку чтобы ее читать, нужно обладать определенными знаниями. Иначе выдергивая слова из контекста, можно сделать дурные выводы. Это все равно, что открыть словарь Даля на букву Е, найти там слово ЕДА и пытаться всем доказать, что перед вами поваренная книга. На самом деле, ошибки в толковании спецификации на официальном сайте Intel а относятся не только к теме чипсетов H110 и H310. В прошлом уже были случаи непонимания пользователями в спецификации. Так, например, Intel очень долго писали у своих процессоров температуру T-Case в 72 градуса. И многие считают, что это предельная температура для процессоров Intel'а. То, что процессоры спокойно работали на температурах 80, 90 и даже 99 градусов, воспринималось просто как изнасилование техники. Хотя все банально и просто. TKS, указанная в описании Intel, это температура, которую не мерит ни один из датчиков ПК. Отследить ее через программы было просто невозможно. То есть ничего общего с температурой, которая показывает любая программа мониторинга температуры, она не имела. Единственный вариант ее измерить это взять термодатчик и воткнуть в центр термораспределителя по самые гланды. Просто потому что в самой крышке нету датчиков и его туда нужно установить. И о чудо, если так сделать, то как раз таки при 100 градусах во всех программах датчик установленный вручную будет показывать 72 градуса. Вот такая вот занимательная арифметика. Ну да ладно, вернемся к теме. Итак, в спецификации для данных плат были указаны три вещи, вызывавшие панику в умах юных чтецов спецификации. Первое – это PCI-Express 2.0. Ах как же, ведь это старый стандарт с меньшей пропускной способностью, а новый стандарт шины это PCI-Express 3.0. И значит видеокарта на плате H110 или H310 будет работать не в полную силу. О боже, куда же бежать и что же делать? Второе еще хуже. Всего 6 линий PCI. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет, ведь слот для видеокарты должен иметь 8, а лучше 16 линий. А у нас здесь какой-то обрубок из 6 штук. О тупые блогеры, советующие нам эти материнские платы. Ну-ка, табличку сарказма, пожалуйста. Да, действительно, чипсет поддерживает PCI-Express 2.0, что 110, что 310. Это абсолютная истина в последней инстанции. Но вот сейчас вы удивитесь еще больше. Ибо первый слот видеокарты всегда на любой H110 или H310 будет иметь стандарт PCI-Express 3.0 и 16 линий PCI. Почему и откуда же они взялись? Да все на самом деле просто. Линии PCI имеют не только чипсет, то есть спецификация говорит нам только о линиях чипсета, но также их имеет и процессор. У Intel а уже давно северный мост совмещен с процессором, а все функции северного моста, связанные с оперативкой и видеокартой, перешли в проц. Поэтому процессор имеет отдельную шину PCI-Express 3.0. Сам процессор имеет 20 линий PCI, 16 тратятся для слота видеокарты и 4 для организации взаимодействия с чипсетом посредством шины DMI. А чипсеты же H110 и H310 имеют свои линии 6 штук, действительно стандарта PCI-Express 2.0, которые используются для прочих разъемов и прочей периферии. То есть если вы захотите помимо видеокарточки воткнуть отдельную звуковую карту, отдельную Ethernet плату, M2 накопитель, то столкнетесь с тем самым PCI-Express 2.0. Однако для большинства подобных задач на самом деле хватило бы пропускной способности и стандарта 1.0, без потери какой-то в производительности. Поэтому вывод простой, друзья. Читать спецификацию нужно, но нужно это делать правильно. Проще говоря, не нужно путать линии процессора к видеокарте и линии чипсета. Ну и также, друзья, нужно упомянуть третий нюанс, который обычно приводят в ущерб платам H110 и H310, это использование шины DMI версии 2.0 вместо современной 3.0. Так вот, друзья, шина это важная, как я уже сказал, она связывает процессор и чипсет. Но если вы посмотрите, то стандарт 3.0, он появился только с выходом плат под Skylake. Все платы под вторую, третью, четвертую тысячу процессоров Intel имели стандарт 2.0. Хотя разницы в производительности между процессором, скажем, 4790K и Skylake, скажем, 6700K было немного. Даже платы на чипах X99, где уже давно существуют 6- и 8-ядерные процессоры, и на которых ребята собирали трипл и квад, ссылая связки видеокарточек, имели DMI 2.0. И никто в их случае почему-то не говорил о какой-то ущербности. Ну и также упомяну последний аргумент. Тем, кто будет говорить, мол, 310-я плата будет греться под шестиядерным процессором, поскольку будут перегреваться цепи питания. Друзья, если вы не в курсе, то у многих 360-х плат нет охлаждения цепей. И это не особенность чипсета, это особенность удешевления плат. Количество фаз питания также может разниться в зависимости от модели и опять-таки к чипу это относится лишь косвенно. Скорее это опять-таки экономия, чтобы сделать плату более доступной. Вот собственно и все, что хотелось вам сегодня сказать. Надеюсь, что вы прислушаетесь, поменяете свое отношение к данным платам. А с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, то подписывайтесь на канал, на нашу группу ВКонтакте, жмите лайки и всего вам самого-самого наилучшего. Всем приятных выходных и до новых встреч.